Магистры делового администрирования. Какие они? День российских студенческих отрядов. Теперь температуру можно контролировать. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Виктория Бояринцева. 17 февраля в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан по вопросу подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. По словам ректора КФУ Ленара Сафина, необходимо обеспечить взаимодействие вузов Республики с предприятиями УПК, а также направить внимание на недостаток абитуриентов, ориентированных на технические специальности. Вопрос о квалифицированных кадрах для предприятий оборонно-промышленного комплекса приобретает все более важное значение с точки зрения вузов. Основные проблемы предприятия ОПК следующие – это необходимость выстраивания системы подготовки, повышения квалификации для ОПК, низкий уровень привлекаемости рабочих профессий среди молодых специалистов. Проблема в том, что на самом деле выпускники выбирают, как правило, это, сказать, гуманитарные направления, то есть математику, физику, химию или не сдают. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов выпускникам программы MBA. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. В Казанском федеральном университете состоялась 26-я церемония вручения дипломов выпускникам программы МБА. В их число вошли 37 представителей различных компаний, а также государственных структур – администрации Рейса Республики Татарстан. С приветственным словом на мероприятии выступил ректор университета Линар Сапин. Уверен, что обучение по программе МБА дало возможность вам повысить не только свои профессиональные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 17 февраля – День российских студенческих отрядов. О том, как этот праздник отметили студенческие отряды Казани, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. 17 февраля – День российских студенческих отрядов. Официально этот праздник отмечается с 2015 года после подписания указа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. После выхода указа студенческое движение стало в определенном смысле одной из визитных карточек молодежного движения в стране. Именно поэтому в культурном центре Московский состоялось мероприятие, приуроченное ко дню студенческого движения. Движение студенческих трудовых отрядов – одно из сильных движений в Республике Татарстан, и первая его задача – это, конечно же, социализация студенческой молодежи в профессиональном смысле. Потому что, когда любой студент по специальности, будучи студентом того или иного вуза, идет работать в студенческий отряд, безусловно, конечно же, он становится конкурентоспособнее, его профессионализм становится выше и как выпускником будет цене план празднования дня студенческих отрядов разнообразен яркие танцевальные и вокальные номера а также торжественная церемония награждения конкурсов лучший студенческий трудовой отряд года республики татарстан и лучший работодатель для студенческих отрядов республики татарстан также прошло награждение лучших представителей подчетными грамотами и благодарственными письмами от министерств и ведомств республики татарстан от казанского федерального университета в рамках номинаций лучший командир студенческого трудового отряда штаба года две 2022 была награждена Наталья Шилова, командир штаба студенческих отрядов Казанского университета. Сегодня 17 февраля, день российских студенческих отрядов, и мы всеми отрядами Татарстана собрались, чтобы отметить этот праздник и узнать победителей конкурса лучший трудовой отряд Республики Татарстан. Мы в этой деятельности как руководящий состав штаба уже не первый год, и, конечно, хотелось бы занять какое-либо место. Мы подавались как и в личных номинациях, так и штаб подавали. Отметим, что мероприятие объединяет более 400 550 бойцов, ветеранов, партнеров, работодателей, руководителей образовательных организаций, а также представителей министерств и ведомств Республики Татарстан, активно содействующих в деятельности студенческого движения. Адалина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета разработали наносенсоры, позволяющие контролировать температуру в локальной области человеческого организма. Где может быть полезно такое устройство, расскажем далее. Современные технологии позволяют считывать многие процессы, протекающие в окружающей среде, в том числе температуру. Однако современные термометры не могут обеспечить нужной точности, тем более в локальных областях. Так зародился проект научно-исследовательской лаборатории «Гибридные оптические сенсоры». Разработка ученых Казанского федерального университета основана на таком явлении, как люминесценция. Грубо говоря, какой-то конкретный цвет соответствует какой то конкретной температуре. Единственное, что на глаз нам очень сложно определять цвет, мы можем только оценить. Поэтому у нас есть приборная база, которая позволяет увидеть спектр люминесценции, измерить другие параметры люминесценции, так называемые кинетики затухания люминесценции, и уже анализировать их. В процессе работы ученые оценивают механизм работы вещества в основе наносенсоров под воздействием нагрева или охлаждения. Для этого они используют специальные лазерные установки. В идеале исследователи планируют найти вещество с максимальной чувствительностью. Одна из обнаруженных характеристик текущего образца – изменение свойств при разной температуре, то есть при сжимании в холоде и расширении в тепле. Сжимается еще образец, то есть ионы становятся ближе друг к другу, и, следовательно, их вероятность взаимодействия увеличивается, и это тоже влияет на чувствительность. Использовать наносенсоры можно в совершенно разных областях. К примеру, контролировать температуру транзистора, благодаря чему можно вовремя узнать о его выходе из строя. Или, если применить наносенсоры в медицине, измерять температуру клеток тела. Это может быть полезно при той же лечебной гипотермии, при использовании этого метода происходит нагрев раковой опухоли до 41 градуса. Наносенсоры позволят следить за температурой в данной области и контролировать ее. Мы, конечно, преследуем теоретоптические температурные сенсоры, но в большей степени мы как раз-таки занимаемся фундаментальными исследованиями, то есть мы их характеризуем. В своих исследованиях ученые опираются на опыт коллег. Периодически они посещают научные конференции, где представляют промежуточные результаты работ. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуй, Универньюз. В настоящее время развитие научно-исследовательской сферы имеет для страны огромное значение. Это значит, что востребованность профессий, связанных с ней, будет расти с каждым днем. Как студенты Казанского федерального университета реализуют себя, расскажем далее. Образовательный процесс – не единственная сфера деятельности, в которую погружены студенты Казанского федерального университета. Конечно, изучение теоретического материала и выполнение лабораторных работ составляет определенный пласт знаний, но основная задача преподавателей – не заставить студента мыслить шаблонно, а дать ему возможность найти нестандартный подход к решению современных проблем. Мы получаем очень много наград, всегда наши студенты достойны представляют Казанский университет, всегда наши доклады их очень, так сказать, высоко ценят. И, значит, всегда к ним такое очень трепетное отношение, потому что это очень интересно нашим коллегам из других регионов и вузов. Студенты КФУ активно взаимодействуют с отечественными вузами и ведущими компаниями, практикуются на лучших площадках. Для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий, к примеру, это Татнефть, Роснефть и Газпромнефть. Сотрудники университета отмечают, что такие взаимодействия дают студентам толчок для запуска собственных исследований. Мы работаем не только над какими-то фундаментальными задачами, но и стараемся все, что наши ученые изобретают, придумывают, внедрить в практику. И поэтому действительно Институт геологии является лидером по реализации проектов для реального сектора экономики. Примерно каждый год в районе 100 проектов мы выполняем и результаты их уже приносят действительно реальные результаты, ощутимые результаты с точки зрения там, увеличения нефтеотдачи, поиска новых месторождений, решения каких-то других проблем, которые существуют перед индустри индустрией. В настоящее время развитие научно-исследовательской сферы имеет для страны огромное значение, а значит, востребованность профессий, связанных с ней, будет расти с каждым днем. Государство активно поддерживает студенческие проекты выделяет гранты для молодых ученых и президентские гранты. Немалое количество исследований ученых Казанского федерального университета поддерживает Российский научный фонд. Именно поэтому в стенах вуза активно ведется научная работа, которая каждый раз помогает найти инновационные решения для практических задач. Подробнее о последних научных разработках вы можете узнать на сайте Казанского федерального университета, а также в материалах телеканала Универ «Универтв». Маргарита Михайлова, Универньюз. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!